Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить сюжет в игре Imperion Galactic Survival версии 1.5. Всем приятного просмотра короче, что я вам могу сказать: Умудрился как-то потерять свои сохранения. В предыдущей серии мне пришлось некоторые вещи отстраивать по новой. В целом здесь не особо много изменений. Первое изменение, давайте я вам покажу, что. Эта комнатка стала тут чуть-чуть поменьше. Я решил все же здесь овощей побольше посадить. А, либо это фрукты. Ну, травяные листья садить не стал. Так, что тут у меня еще? Вот это я пока уберу. Я хочу нормальный, нормальную машину для добычи воды сделать вот это я оставлю вот это вот это тоже так аптечки сделал я себе снайперскую винтовку немного патронов уже немножко пострелял так давайте я еще поставлю один бургер на производство у меня уже один есть еще один я уже скушал немножко бинтов больше у меня стало и в целом нужно обратно ехать убивать всех этих противников давайте я посплю по ночами здесь бродить вообще не хочу Но беда в том что когда я сплю у меня попросту куда-то исчезает моя энергия ну, потому что я сплю а ничего не отключается вот энергии у меня уже никакой нету так здесь топливные ячейки я, по моему ставил а, они у меня в кармане надеюсь урожай мой не погиб так, короче, так, спать я уже не буду. Нужно больше поставить дерево на, произ... на производство топлива. Так, все мои... Нет, не все. Только пшеница выросла. Давайте тогда пускай пшеничка идет в холодильник. Можно сделать в целом несколько буханок хлеба, но это уже такое. Так, в дорогу я с собой ничего брать не буду. Взял я с собой переносно-термовентилятор, потому что там довольно-таки жарко. И давайте будем ехать к Гейдельбергу. Дронов я уничтожил. Остались лишь сами Зираксы. Вот я уже подобрался немного к Гейдельбергу. Пройдусь немножко пешком. Температура здесь 53 градуса, довольно-таки жарко. И один из советов, который я упустила, это то, что нужно взять с собой ядро. Так, содержит золото. Ну, давайте добудем это. Золотая руда убил я одного голема, из него мне титан выпал. И В целом, из полезных таких ресурсов на данный момент ничего не выпало. У меня с кремнием дефицит жесткий. Так. Тут у нас чисто. Там сейчас один Xerox должен выбежать. Но у меня уже есть снайперская винтовка. Так, довольно жарко уже. Давайте поставим термовентилятор. Будет у меня, скажем так, мини-база. Ну-ну. В прошлый раз он где-то отсюда выпал. Еще один из советов был снять из себя улучшение Ева. Но это я пока делать не хочу. Так, вроде бы вот крем не вижу. Так. Зироксы. Вы где? Так, сниму я шлем пока. Так где же вы все подевались? А вот и появились зираксы. Так, по идее, нужно было немножко поближе подойти, чтобы они заспавнились. А ну? минус один. так теперь еще четверо так, наверное я дроном к нему подлечу не хочу я подходить вплотную так, там какие-то патроны упали это я хочу забрать так наверное где-то подойду к этому дереву спрячусь вот здесь в кустах так жаль что ложиться нельзя так вот собачка тут есть а ну. Наверное, возьму дробовик. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот беда держать вот это все оружие в заряженном состоянии. Так, девятый уровень получил. Так, давайте к термовентилятору побежим. Так, сэндвич. Здоровье 11 восполняет, ладно, давайте скушаем, так, патронов, патронов уже довольно много, это радует, винтовочку перезарядим, так, где тут еще кто есть? А, вон я еще одну псину вижу. Давай. Так, еще минус одна собачка. Так, самое главное, что у них есть мясо. Так и еще два противника. А это какой-то заключенный, по всей видимости. Хм. Сейчас по-любому прям перед носом заспавнится. Так и есть. Оп-оп. Убегаем отсюда. Давайте термовентилятор тут поставим. Надеюсь, он сюда ко мне аж не достанет. Достал. Смотрите, как хорошо он меня подбил так. Зато у меня сейчас с собой довольно много медикаментов. Берем вот так. Так, он еще один. Так, надеюсь, он пленника своего не убьет. Он там еще с кем-то воюет. Тут у меня патронов нету. Так, хорошо. Раз. Раз. так сейчас давайте воспользуемся переводчиком так короче ошибка у меня здесь какая-то произошла нам нужно поговорить с этим пленником вот так здесь я по моему все забрал да что мы подняли одну таблетку Здоровье, сытость убирает, зато радиационное отравление, радиационный ожог дает. Так, здесь мясо должно быть. Да, еще три куска мяса. И давайте поговорим с пленником. Вы нашли новую фракцию жителей. Хвала древнему, вы идете спасти меня от этой мрази Зиракс? надеяться так первый вариант просто шучу как ты попал сюда в тюрьму ну и дальше историю походу рассказывает и теперь можешь покинуть свою клетку удачи, ну давайте первый вариант выберем Интересная история. Был отправлен на эту планету, чтобы исследовать недавнюю активность гравитационной аномалии, которая время от времени кажется, что он выплевывает в эту систему корабли и экипажи. Рискованная миссия из-за присутствия Зиракса. Но поскольку последнее зарегистрированное событие произошло ровно год назад, был отправлен посмотреть, что происходит снова. Только сделал ошибку... Только сделал ошибку, строив здесь свой лагерь для исследования разнообразных волн в материалах, прошедших через это. Аномалия уже однажды и отвлечься. Что ты знаешь об этом инциденте в прошлом году? Немного. Я боюсь. Мы получили сообщение о гравитационной аномалии в этом секторе. Империя Зиракс накапливала корабли на его выходе. Думаю, они не были так удивлены, как мы. Некоторым кораблям входящего флота удалось сбежать, некоторые были уничтожены, а некоторые потерпели крушение на планетах этой системы, как тот, что рядом. В жившем удалось сбежать от Зеракса благодаря помощи Когтя и моих людей. Они упомянули что э, экспедиционный флот операция феникс вы знаете куда ушли выжившие и да и нет после того как нашим спасательным командам удалось вывести их за рубеж зиракса и покинуть эту планету они были подобраны одними из своих судов боюсь нет информации куда они пошли но когда вы хотите их найти но когда вы хотите их найти предлагаю вам найти агента козеля. Он вероятно будет в святилище поскольку он мой контакт для этой миссии. При этом знаю, что ты только что рискнул своей жизнью, спасай меня от Зиракса. Но может. Прошу тебя об одолжении, тем не менее. Так что за одолжение Я почти уверен, что Зирокс скоро пришлет подкрепление. И поскольку они занимают. И поскольку они знают мое лицо и как вы возможно угадали. Нет боевого опыта. Будут арестованы в кратчайшие сроки. Май, прошу вас принести этот чип с зашифрованными данными для агента Казеля. Он содержит отчет о космических аномалиях с информацией об аномалии и о том, как она влияет на определенные материалы. Они очень ценны. Скажи ему, что тебя послал доктор Мондор. Сообщит ему, что ты в стадии реализации. Возможно он захочет дать вам больше информации об экспедиции Феникс. Конечно мы это сделаем. Не стесняйтесь брать мое парящее судно, припаркованное поблизости. Десантники сняли некоторые устройства чтобы продать их, но они все еще там в контейнерах. Просто положите их обратно и все готово. Так это по всей видимости, та часть квеста, о которой мне говорили. Э, спасибо. Команда по эвакуации прибудет в ближайшее время, но не сможет пойти из Протокол безопасности требует, чтобы нам нужно как можно быстрее незаметно покинуть планету, прежде чем придут другие зираксы, чтобы выяснить, почему их войска больше не отчитываются. Так что не беспокойся, мой друг, желаю тебе всего самого наилучшего. И тебе тоже. Так, что нам Аида говорит? Командующий. Думаю, тебе стоит поискать главную консоль моста, прежде чем мы уйдем. Возможно, мы не найдем остатков команды, но возможно, найдем больше информации. Так, ладно. Тогда нужно в контейнерах поискать остатки корабля. И думаю, что стоит поискать консоль. Сейчас я еще хочу опустошить все баки, которые тут есть. Топливо мне всегда понадобится. Так, моторы. Тут у нас ничего интересного нету. Так, по идее консоль должна быть где-то там наверху. Давайте попробуем залететь сюда. Или же, скорее всего, сюда. Да, было бы неплохо его разобрать. Но это я, скорее всего, сделаю в одной из следующих серий. Так. давай запрыгивай так лампа для растений это у нас какой-то коридорчик ну, давайте будем потихоньку разбирать так у меня мультитул был Знаешь, что-то не хочу им сейчас пользоваться так, блок лифта ладно оп, куда-то запрыгнул это уже хорошо хм, можете снять это мульти без мультиинструмента получить блоки а, я не могу его вообще изменить Вам очень жарко, я рад этому. Так, есть здесь какие-то машины, которые меня смогут подлечить. Так, на кресло хотел выпрыгнуть. Опять эта игра в распрыжку. юж налево смотрите-ка на кресло выпрыгнул их ладно друзья как когда я доберусь к консоли я вам это покажу Немного поискав консольку, я ее нашел. Вот она находится. Давайте с ней поговорим. Аида, снова твоя очередь. Сильно ударил по нам. Что-то вроде большого снаряда или очень продвинутой ракеты. Мы от отделились от основного флота. Эти ребята отрезали нас от остальных и пытаются нас сбить. Они будут успешны. Капитан прислал сигнал аварийного спасения. Совершаем аварийную посадку, все двигатели выключены отправляясь в спасательную капсулу. Николь Палант, главный инженер первого класса. UCH Хейдельберг. Капитан Брендер и большая часть летной команды были убиты всего несколько секунд назад. Снаряд попал в носовую часть судна. Был невероятно... Так, мне невероятно повезло, моя абсолютная... Абсолютно оправданная критика, высказанная после того, как мы столкнулись с этой неразберихой, заставила лейтенанта послать. Мне нужно проверить спасательные шлюпки за секунды до удара по мосту. Карма? Возможно. Нет. Теперь не могу выйти из этой комнаты. Двери опломбированы. Получается, заставила лейтенанта послать. ну Либо уйти, скорее всего было бы логичней так я стою перед секцией, секцией спасательной шлюпки и не могу войти в нее но в любом случае мне не имеет значения так как вся секция отсутствует и смотрю в небо через большую дыру в корпусе земля приближается только что услышал разрыв металла корабль разваливается надеюсь по крайней мере наши инженеры сделали свою работу при создании этой секции Джон Эмерсон, прапорщик ЮСЕЙЧ, Хейдельберг. Так, итак, это Хейдельберг. Очевидно, командир, пока ты проходил через корабль, не пожалели времени и проанализировали э, выветренные материалы. Аж я знаю, что тебе есть что сказать. Да, командир, мы потеряли целый год в гравитационной аномалии. Если когда-то были выжившие, они приехали. Они уехали. И все, что мы слышали о Зироксе ситуации на этой планете, более чем маловероятно, что мы найдем их в этой системе. Это все объясняет, почему не мог выйти на связь, почему мы не могли выйти на связь с флотом. Нам нужно заглянуть в глаза фактам и двигаться дальше. Нам нужно сначала покинуть эту проклятую планету. Подберите парящее судно поблизости и найдете святилище. Поговорите с Акентом Козелием. Если нашему новому другу доктору Ман... Мандору можно доверять, он, возможно, захочет помочь кому-нибудь из экспедиции тиранов. Силы в обмен на услугу. Возможно. Ха, конечно, но единственный выход. Итак, значит нужно подобрать парящее судно. Сэнкчуари. Так, и скорее всего ехать туда. Так, этот кораблик себе пускай тут остается. Нужно подобрать вещи. Так, этот диалог у нас уже был. Хорошо. Так, теперь нужно найти контейнер, где хранятся детали. Скорее всего, они будут тут. Да, топливный бак, ядро. Топливо и малый генератор. Так, это у нас Что? О, инъекция антибиотика, аварийный кислород. Ну, значит, нам теперь можно подбирать вот это парящее судно. Так, approach station. Скорее всего, нам нужно найти эту станцию. Я думаю, что когда мы заведем парящее судно и сядем в него, тогда у нас появится какая-то отметка. Да, кстати, я ус снял усилитель. У меня с э, температурой стало немножко попроще. Повреденные парящие судно. Если вы хотите, чтобы я помог вам по этой теме, присаж... присаживайтесь в кабину. Это скорее всего обычная обучалка. Давайте уже откажемся от нее. Так, значит, с э, ставим ядро давайте поставим его куда-то вот сюда нет не хочешь а куда ты хочешь стать так сесть в кабину ладно давайте посмотрим что у нас тут есть по устройствам Опять-таки автогруппу включаем. Двигатель парения, кабина освещения, ядро. Так, здесь есть ядро, значит. Теперь его нужно найти. А, либо же ядро можно вроде бы переименовать. Так, где там ядро? Сигнал. Ну, давайте включим ядро. Энергия, кислород режим пилотирования, фракция личная пускай он просто называется уже ховербайк замечательно ядро есть так, генератор и топливный бак что-то я немного подтупливаю кабина, освещение двигатель парения О2 бак есть, значит Ставим сюда и... Так, это у нас э, генератор, по-моему. Да, так и есть. Ставим его... Наверное, вот сюда. Топливный бак на девятке. Не хочу, чтобы фонило оно. Ядро здесь стоит. Значит, давайте за питаем топливом сто процентов еще и дали и можно себе уже спокойно кататься так санкчуари э, давайте полетим сюда так вот мы уже вот это вот санкчуари обнаружили Эк, полагивает потихоньку разрушенное убежище какое-то. Поговорите с одним из охранников в центральном здании. Попытайтесь назначить встречу с командиром этой станции. Ить, ить, ить. Так, это у нас полярисы. И что же, а? понял так у поляриса мы значит припарковываемся и к сожалению уже время серии подходит к концу на этом я остановлюсь будем продолжать уже с этого места с, э, со следующей серии всем спасибо за просмотр если видео понравилось ставьте лайки также подписывайтесь на канал комментируйте видео если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, но я на них буду также отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.